На примере данного джемпера мы свяжем боковые карманы с диагональным входом. Чтобы понять принцип вязания таких карманов, свяжем сначала образец обычной лицевой гладью. Допустим, мы вяжем изделие сверху вниз по кругу и доходим до того места, где пора начинать вязать карманы. Смена круговых рядов происходит в центре переда. Первое, что мы сделаем, отметим маркерами границы карманов. Затем провяжем круговой ряд, в котором наберем дополнительные петли для нижней части карманов. От начала ряда довязываю до маркера, где начинается первый карман. Первая и последняя петля кармана – это верхняя лицевая часть кармана. Провязываю первую петлю. Затем делаю прибавку в виде воздушной петли. Через каждую лицевую петлю делаем одну прибавку. Последняя петля перед маркером, лицевая, это верхняя часть кармана. Продолжаем вязать круговой ряд до начала второго кармана. Довязали круговой ряд. Набрали дополнительные петли и теперь надо петли кармана разделить на нижнюю и верхнюю часть. Петли верхней части переснимем на дополнительные спицы. А петли нижней части кармана должны остаться на спицах вместе с основной частью тела. Первая и последняя лицевая петля – это верхняя часть кармана. Между ними прибавки – это нижняя часть кармана. Нижняя часть вязания временно отстраняется от работы. Рабочую нить пока не обрываем. Откладываем ее от работы вместе со спицами. Сначала свяжем верхнюю часть, на которой находятся кромочные края кармана. Для этого понадобится нить от другого мотка. Подвязываем новую нить и начинаем вязать первый лицевой ряд. Из первой лицевой петли вывяжем кромочную. Для формирования красивого входа в карман провяжем следующие две петли платочной вязкой и одну изнаночную петлю. Всего получилось 5 петель в начале ряда, это вход в карман. Дальше вяжем по рисунку. В конце ряда четвертая от конца петля, это петля изнаночной глади. Дальше две петли платочной вязки. Из последней лицевой петли вывяжем кромочную. Второй ряд изнаночный. Кромочную снимаю, три изнаночные, одна лицевая. Это край кармана. Дальше по рисунку в лицевой глади все петли изнаночные. В конце ряда пятая петля от конца лицевая. Три изнаночные. Последняя кромочная бабушкина изнаночная. Третий ряд лицевой. Пять петель край кармана. После петли изнаночной глади делаем прибавку. Теперь для формирования скосов в каждом лицевом ряду будем делать одну прибавку. В начале ряда после петли изнаночной глади и в конце ряда перед петлей изнаночной глади. Первую петлю снимаю. Вторую лицевую снимаю. Нить остается сзади. Две петли платочной вязки. Одна петля изнаночной глади. За этой петлей делаем одну прибавку. В конце ряда не довязывая 5 петель до конца. Делаем прибавку. Дальше идут 3 изнаночные. Предпоследнюю лицевую снимаю нить остается сзади. Последние кромочные бабушкина изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Так вяжем с прибавками в каждом лицевом ряду, пока вход в карман не наберет необходимую высоту, равную кулаку соответствующего размера. Если платочная вязка по краям кармана, который идет по диагонали, будет стягивать лицевую гладь, то довяжите дополнительно несколько укороченных рядов только на петлях планок. На правой планке укороченные ряды вяжутся в начале лицевого ряда. На левой планке в начале изнаночного. Когда верхняя часть кармана связана, отложим ее временно. Нить не обрываем, она еще пригодится. Переходим на нижнюю часть кармана. Ряд начнется от левого кармана. Чтобы не обрывать нить, подвяжем ее крючком к началу ряда соединительными петлями. Вязать будем рядами туда и обратно. Довязываем лицевой ряд до последней петли. Оставляю ее пока не провязанной. Контрастной нитью отмечу петли, к которым будем подвязывать петли нижней части кармана. Подвязывать нужно последнюю петлю каждого ряда. В конце каждого ряда последнюю петлю будем провязывать вместе с одной петлей от верхней части кармана. В конце лицевого ряда провяжем эти две петли бабушкиной изнаночной. А в конце изнаночного ряда эти две петли будут провязаны лицевой петлей за задние стенки. Все выделенные петли подвязаны. Осталось подвязать по одной петле, одну в лицевом ряду и одну в изнаночном. Последний лицевой ряд провязан. Осталось провязать последний изнаночный ряд. В этом изнаночном ряду соединим верхнюю и нижнюю часть кармана на одни спицы. Снова воспользуюсь носочной спицей. изнаночного ряда нижней стороны провязываю по рисунку изнаночными. Петли второго ряда, то есть лицевой стороны кармана переснимаю не провязывая, рабочая нить остается спереди. Две кромочные петли снимаем вместе. Тоже сделаем на другом кармане. Доходим до второго кармана. Подвязанная петля будем считать изнаночная сторона. Следующая петля лицевая сторона. Две кромочные снимаем вместе. Рабочий нить остается спереди. Закончили полным изнаночным рядом. Эта нить больше не нужна. Ее можно обрезать и закрепить. Дальше вязание продолжится круговыми рядами, рабочей нитью от верхней части. Смена круговых рядов теперь будет справа от начала правого кармана. оба кармана теперь на одних спицах. приступаем к формированию глубины кармана. две кромочные снова надо сделать одной лицевой петлей. я кромочную петлю здесь провяжу с предыдущей петлей тела, чтобы в этом месте не было дырки. Это последняя петля ряда. Ставим маркер на смену круговых рядов. Первый круговой ряд. На кармане вяжем верхний ряд. Это лицевая часть кармана. Провязываем по рисунку. Петли нижнего ряда пропускаем, оставляя нить спереди. По рисунку все петли лицевые. Провязали лицевой ряд. Изнаночную сторону кармана мы пропускали. Дальше довяжем по рисунку до второго кармана. Также провязываем петли только верхнего ряда. Нижние петли пропускаем, оставляя нить спереди. Из двух кромочных снова сделаем одну лицевую петлю. Кромочную лучше провязать с одной петлей тела, чтобы покрепче соединить два полотна вязания. Продолжим вязать круговой ряд до конца. Один круговой ряд провязали? Обратите внимание. На теле провязан один ряд, а на карманах провязан только один ряд с одной стороны. Когда мы провяжем второй круговой ряд, то на теле будет провязано два ряда, а на карманах по одному с каждой стороны. Значит надо провязать на карманах еще по одному ряду дополнительно, что мы и сделаем во втором круговом ряду начинаем второй ряд на кармане теперь вяжем нижнюю сторону петли лицевой стороны пропускаем рабочая нить остается сзади довязываю до конца кармана первую петлю тела надо сделать натянутой или обернутой разворачиваемся на изнаночную сторону и теперь вяжем снова петли кармана Петли изнаночной стороны пропускаем, нить остается сзади. Теперь вяжем лицевую сторону, которая находится во втором ряду. Нижние петли по рисунку провязываю изнаночными. Первую петлю тела делаю натянутой. Теперь с каждой стороны кармана прибавилась по одному ряду. Теперь начнем вязать второй круговой ряд сначала. Обернутую петлю провязываю вместе с обвитием. Дальше вяжем по рисунку до второго кармана. В кармане сначала вяжем петли нижней части, верхнюю пропускаем, сделаем обернутую петлю, это первая петля тела, развернемся и снова будем вязать петли другой стороны кармана. натянутая петля. Натянутая петля предыдущего ряда. Провязаны два круговых ряда. И по два ряда с каждой стороны кармана. Это раппорт, который нужно повторять несколько раз до необходимой глубины кармана. Начинаем вязать второй рапорт. Не забудьте, что от предыдущего ряда справа от каждого кармана есть обернутые или натянутые петли. Провязывать их нужно так, чтобы с лицевой стороны их было незаметно. Во втором круговом ряду мы снова провяжем дополнительно по одному ряду на каждой стороне кармана. Первый круговой ряд раппорта вяжем просто по кругу. На карманах вяжем только верхнюю часть. Когда карман набрал необходимую глубину, соединим петли кармана в одно полотно, провязывая петли по две так, чтобы петли лицевой стороны лежали сверху. Вот такие кармашки в результате у нас получились. Когда понятен принцип вязания, можно усложнить задачу и вязать такие карманы на изделии с более сложным рисунком. Я вяжу такие карманы на джейнгере с коротким замком. Дохожу до того места, где пора начинать вязать карман. Отмечаю границы карманов. И ведущий круговой яд был нечетным. То есть в следующем круговом ряду, где все петли лицевые, Наберу дополнительные петли для нижней стороны кармана. левый карман то же самое сделаем на правом кармане довяжем круговой ряд до конца откладываю рабочую нить разделяю петли кармана на нижнюю и верхнюю часть Откладываю нижние спицы и свяжу сначала верхнюю часть кармана, подвязав новую нить. Первый лицевой ряд. Из первой лицевой петли вывяжем кромочную. Для формирования края кармана отделим от края 6 петель. Кромочная. 3 петли полой резинки. 1 петля изнаночной глази. Из нее вывяжем одну петлю платочной вязки. Дальше вяжем по рисунку. В конце ряда. Не довязывая четырех петель до конца, сделаю одну прибавку. Это петля платочной вязки изнаночной. Четвертая петля от конца, петля изнаночной влази. Лицевая. Изнаночная снимаем нить спереди. Лицевая. Из нее вывязываем кромочную. Изнаночный ряд. 6 петель плакет. Первую снимаю. 4 петли полой резинки. Шестая петля изнаночная. В конце ряда. 6 петель от конца. Шестая изнаночная. 4 петли полой резинки. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем вниз спереди. Последние кромочные бабушкины изнаночные. Третий ряд лицевой. Делаем прибавки в каждом лицевом ряду в начале ряда после планки и в конце ряда перед планкой. С изнаночной стороны прибавки вяжем изнаночными. В следующих лицевых рядах прибавки включаем в основной рисунок. Если планка кармана, которая идет по диагонали, стягивает основную вязку кармана, то необходимо подвязать дополнительно петли планки укороченными рядами. На правой стороне укороченные ряды вяжутся в начале лицевого ряда. Провяжем петли полой резинки. Следующую петлю сделаем натянутой или обернутой. Развернемся и довяжем ряд до конца. Затем свяжем лицевой ряд полностью. На левой стороне укороченные ряды вяжутся также, но только в начале изнаночного ряда. На полной резинке прибавилась по одному ряду с каждой стороны. Обернутая петля. Обернутую петлю провязываю вместе с обвитием по рисунку. Теперь также связан два укороченных ряда в начале изнаночного ряда. Верхняя часть готова. Рабочую нить не обрываю. Возвращаясь к нижней части. Начало ряда будет на лицевой стороне у левого кармана. Подтягиваю нить к началу ряда. Первый лицевой ряд вяжу основным рисунком до последней петли. Последнюю петлю пока не провязываю. Отмечаю контрастные нитью петли, в которым буду подвязывать нижнюю часть. Количество обозначенных петель на правом и левом кармане должно быть одинаковым. Подвязываем последнюю петлю в лицевом ряду. Подвязываем последнюю петлю в изнаночном ряду. Все отмеченные петли подвязаны. И верхняя, и нижняя части закончены изнаночным рядом. Нить, которой вязалась нижняя часть, больше не нужна. Дальше вязание продолжится по лицевой стороне круговыми рядами. Смена круговых рядов будет в начале правого кармана. Прежде чем приступить к формированию глубины кармана, пересниму все петли на одни рабочие спицы. Две кромочные переснимаю вместе. Две изнаночные петли тоже пересниму вместе. Справа и слева от центральной части переда петли карманов должны быть расположены симметрично. Начинаем формировать глубину. Раппорт. Два круговых полных ряда плюс по два дополнительных ряда на каждом кармане. Первый круговой ряд вяжу просто по кругу. На кармане при этом провязывается верхняя часть кармана. Петли нижней части пропускаем, рабочая нить остается спереди. Верхнюю часть вяжем по рисунку. В первом круговом ряду сократим кромочную. В начале кармана мы из лицевой петли вывязывали кромочную. Теперь из двух первых петель снова сделаем одну лицевую петлю. Тоже с двумя изнаночными. Петлю нижней стороны переснимаю. Нить остается спереди. Изнаночная петля верхней части изнаночная. Петлю нижнего ряда переснимаю нить спереди. По рисунку лицевую петлю верхнего ряда снимаю нить сзади. Петля нижнего ряда снимаю нить спереди. Изнаночная верхнего ряда из двух петель планки делаю одну изнаночную. пальцевую снимаю, нить сзади и так далее. Довязываем первый круговой ряд до конца. Второй круговой ряд. Сначала свяжем два ряда кармана туда и обратно. Лицевая часть кармана уже провязана в первом круговом ряду. Теперь провяжем нижнюю часть. Сделаем обернутую петлю. Провяжем обратно лицевую часть с изнаночной стороны, после чего начнем вязать второй круговой ряд сначала. И снова будем провязывать нижнюю часть кармана. Тоже сделаем на левом кармане. Затем довяжем второй круговой ряд до конца. начинаем вязать нижние петли кармана по рисунку. Петли лицевой стороны пропускаем, рабочая нить остается сзади. Лицевую петлю верхней части снимаем, нить сзади. Лицевая петля нижнего ряда по рисунку тоже снимается, нить сзади. Изнаночная верхней стороны снимается, нить сзади. Изнаночную нижней стороны провязываю изнаночную, развернулись вяжем лицевую сторону с изнаночной стороны по рисунку на нижней стороне все петли изнаночные петли верхнего ряда пропускаем оставляя нить сзади На кармане. По одному ряду с каждой стороны стало больше. Начинаем второй круговой ряд сначала. Теперь по рисунку на нижней стороне кармана все петли лицевые. Верхнюю сторону пропускаем, оставляя нить сзади. Обернутая петля по рисунку лицевая. Провяжем ее вместе с обвитием. На левом кармане также свяжем сначала два дополнительных ряда, туда и обратно. Нижнюю часть затем верхнюю по изнаночной стороне, сохраняя рисунок. Затем продолжим вязать второй круговой ряд. Сначала петли нижней стороны все лицевые, верхние пропускаем. Затем довяжем круговой ряд до конца. Рапорт из двух полных круговых и двух дополнительных рядов на карманах буду повторять до необходимой глубины кармана. Соединяем две стороны кармана в одно полотно. Провязываем петли по две так, чтобы петли верхнего ряда оставались сверху. Соединяем петли, провязывая их по две лицевые, по две изнаночные. После соединения кармана я провязала еще два круговых ряда. Теперь перехожу на резинку один на один. Прежде чем закрыть петли, провяжу 3 круговых ряда полой резинки. При вязании круговыми рядами полая резинка в нечетных рядах вяжется со снятой изнаночной петлей. Лицевую провязываем лицевой, изнаночную петлю снимаем, рабочая нить остается спереди. В четных рядах изнаночную провязываем изнаночной, лицевую снимаем, нить остается сзади. Третий ряд вяжу как первый. Осталось закрыть петли иглой. Соединяем изнаночную петлю с изнаночной, обойдя лицевую сзади. Вкалываем иглу в изнаночную петлю за переднюю стенку и вытягиваем нить от себя. Из лицевой вводим иглу в лицевую и вытягиваем нить к себе.